Всем привет, меня зовут Петр Чагадаев, я скульптор, как скульптор классический, так и цифровой И сегодня я вам расскажу о своем опыте использования 3D принтера Ultimaker для печати цифровых скульптур Мое знакомство с 3D-печатью началось уже больше 10 лет назад, когда в 2007 году у меня был заказ, нужно было сделать подарок статуи одной девушки, и я сделал трехмерную модель, по которой потом было сделано литье из бронзы. Я посмотрел на финальный результат, получил фотографии от заказчика, как все это выглядело, и уже тогда мне стало понятно, что за этой технологией будущее. Два года назад. В октябре месяце я купил свой первый 3D принтер и он как раз оказался Ultimaker 2 Extended Plus. Мне очень важно было, чтобы принтер был надежным, чтобы он печатал очень точно и область печати была максимальной на тот момент. И уже где-то в ноябре я получил принтер и на нем сделал первые свои печати. Это была печать головы дракона. Модель, которую мы делали со студии CG Factory для фильма «Он Дракон». У меня появились новые проекты, в которых была возможность именно по скульптуре уже использовать эти принтеры. Во всю мощь я для этого купил себе еще один такой же принтер. И за месяц уже была напечатана фигура в натуральную величину скульптуры Чехова высотой 2,40. Также у меня еще был в это время заказ по тигрятам, которые сейчас находятся в Москве, на Мясницкой 40 от центра «Амурский тигр». Я тоже принял решение делать их с помощью компьютерной графики, создавая 3D-модель, и у меня уже появился неопределенный опыт, и достаточно быстро я напечатал их в полном размере, каждый тигренок где-то полтора метра вместе с хвостом длиной, ну а само тело около метра. И такую фигуру удалось напечатать где-то за 5 дней. Они были отлиты из бронзы по вот этому пластиковому прототипу. И еще я делал в этот же момент проект для Уссу Мы делали скульптуру природоохранника. И вот там тоже определенные детали, композиции были напечатаны на 3D принтере. Это, например, портрет. Родохранника, потому что заказчику очень понравилась модель на эскизе и поэтому я решил ее так и напечатать не перелепливая вручную и на все нашивки на одежде, элементы, рации и так далее были напечатаны на 3D принтере, это было сделать проще но к тому же я еще пробовал разные варианты как можно использовать 3D принтеры для скульптуры чтобы это было эффективнее и используя компьютерные симуляции в трехмерных моделях, я мог, например, очень качественно и достаточно быстро сделать одежду со всеми складками, ремнями и так далее. Но печатать в полном размере всю эту одежду было достаточно долго, поэтому я принял решение, чтобы ускорить процесс, печатать их в маленьком размере, так, чтобы одна деталь помещалась полностью в камеру. И уже эти получившиеся прототипы я использовал как отправные точки, как натуру для лепки скульптуры вживую. И это было гораздо удобнее, чем печатать по фотографиям, по картинкам или ставить живую натуру, потому что уходило несколько дней работы, нужно было бы тогда искать подходящий костюм в позу ставить, то есть это было достаточно проблематично а здесь эти все детали они очень легкие удобные поставил прямо вот перед собой на мольбертик и стоишь лепишь видно со всех сторон и все нюансы подобную технику я использовал когда делал скульптуру хашимина делала симуляция его рубашки и она печаталась и очень быстро я ее лепил как с натуры то есть вот примерно такие способы как печати полноразмерных изделий с которых потом можно отливать из бронзы так и печать каких-то отдельных элементов деталей и комбинирование это все с глиной или там, с другим материалом так и использование это как для печати прототипов для лепки потом по ним с натурой. Ультимейкер стал моим первым трехмерным принтером который я приобрел сразу решил покупать качественный принтер он хоть был и дороже каких-то аналогов но мне очень важно было чтобы принтер был надежен поэтому сразу приобрел такую машину как только я его попробовал мне результат очень устраивал то есть очень понравился там детализация такая была обалденная и плюс еще удобство в том что он очень простой по конструкции очень легкий мобильный очень быстро настраивается все то есть он можно сказать избавил меня от всех головных болей по части такого производства плюс он достаточно надежен у меня самая детальная модель вот эта модель головы Арнольда Шварценеггера который я делал тоже для Проекта музея, она печаталась 9 дней, потому что была очень высокая детализация, и принтер не подвел, он напечатал из первого раза э, эту голову, то есть поэтому ты экономишь и материал, и время, то есть это очень важно. Когда э, приобретаешь свой первый принтер, ты знакомишься вообще с процессом, что вообще зачем идет, что ты делаешь, как его чистить, как настраивать как правильно резать модель и делать поддержки и все такое. И это, в принципе, общая такая база знаний для вообще 3D-печати. И я считаю, что мне очень повезло, что все эти процессы я проходил именно на ультимейкере, потому что когда у меня появились еще два других 3D-принтера, то есть сейчас в целом у меня 4 3D-принтера, я понял, что эти процессы немного для каждого принтера отличаются. И свое ПО может быть для нарезки моделей. И в целом настройка, и тип работы, и так далее. И я убедился, насколько ультимейкер, он по сути дела, без каких-либо недостатков по этой работе. То есть, если у меня возникали какие-то трудности с печатью модели, то в основном это были... Какие-то либо мои человеческие факторы, либо какие-то непредвиденные обстоятельства, как выключали свет или там материала, цеплялся провод катушки, что-нибудь такое. Работают они очень надежно, меня все устраивает. Не знаю никакой другой принтер, который бы мне такие условия предоставил. Я очень на них полагаюсь. Ультимейкер 2 Extended Plus для меня это просто сейчас мой основной инструмент для работы, без которого я уже не могу. Это мой уже такой, можно сказать, партнер и друг, с которым мы прошли не только определенный объем работ и проектов и историй, но и реально километров и расстояний, потому что география была от Владивостока, Красноярска и Москвы, то есть покрыл всю страну, можно сказать, своими перемещениями. Так что уже такая большая история накопилась.